этой компании это линейка zen project это волшебная система которая приводит тело любого человека прежде всего к здоровью а стройность тела она как бы сама собой прилагается поэтому эта программа не только для похудения вообще эта программа не для похудения она именно для стройности тела а каким тело должно быть изначально только тело само знает. Поэтому это нужно всем людям. Представляю вам Марка Макдональда. Это автор этой программы. Он над ней работал более 20 лет. Я лично знакома с этим человеком. Это фитнесмен. Он как сказать, безупречно выглядит, у него столько энергии, можно только позавидовать. У меня даже есть с ним фотографии, я обязательно ее найду, и обязательно вставлю в свою презентацию. Я очень горжусь тем, что я лично знакома с этим человеком, потому что именно на линейке Zen Project начался мой бизнес. И я сейчас хочу поподробнее об этом рассказать. Последние научные исследования открыли секрет неконтролируемого набора веса и ожирения. Вы согласны, что сейчас это бум на планете? То есть ожирение, оно просто заполоняет планету. И статистика сейчас говорит о тревожном распространении этой проблемы по всему миру. И знаете, что самое страшное? Что это может случиться с каждым, независимо от того, какую структуру тела ты имеешь, худой ты или полный. Ученые обнаружили, что жировыми клетками производится очень важный посланник под названием «лептин» который является мощнейшим гормоном для контроля аппетита и метаболизма. Что лептин делает? Он сигнализирует мозгу, что человек сыт и еды достаточно. И сообщает, когда начать сжигать жир в энергию. Но проблема состоит в том, что жирные клетки начинают производить вспомогательные молекулы, известные как сереактивный белок. Слышали когда-нибудь такую аббревиатуру СРБ? Вот когда СРБ связываются с молекулами лептина, а знаете, как это происходит? Они как лодка плывут и забирают на себя этот гормон лептин, связывают их с собой, и в мозг не поступает информация о том, что человек насытился, и поэтому происходит переедание. И Собственно, нарушается обмен веществ и в организме начинается хаос. Это порочный круг нежелательного набора веса, который приводит к повышенной усталости, плохой осанке, к ожирению и болезням сердца и в конечном итоге к диабету. И еще есть такая неприятность, что раковые клетки, они в основном живут в висцеральном жире. Висцеральный жир – это жир, который находится внутри тела. Он лежит на органах, в кишечнике и так далее. И, собственно, исходя из этих вот ужасных фактов, была придумана эта программа, которая именно борется с лишним жиром, именно с висцеральным жиром, который годами накоплен, который не может выйти наружу, потому что мы все любим жареное, мы все любим жирное, вкусное, и... К сожалению, рынок нам сейчас предоставляет очень опасные для жизни продукты, которые далеко не полезны. И не только не полезны, но и вредны для нашего здоровья. Эта формула была разработана для решения этой глобальной проблемы сжигания жира, контроль над чувством голода и наращивания мышечной массы. Что входит в эту программу? Быстренько пробегусь и потом буду переключусь на камеру и буду показывать, как ее применять. Первая неделя, первая фаза – это очистка организма. Знаете, когда я с людьми работаю и говорю им про правила питания, про режим питания, мне многие говорят, «И раз таким режимом питания мы без твоей программы похудеем. Сразу хочу вам сказать, что не похудеете, потому что прежде чем начать тело правильными вещами нужно почистить все органы и системы организма представьте что вы меняете масло в машине если вы возьмете самое дорогое масло и зальете его в машину не поменяв фильтр то собственно этому маслу совершенно не будет никакой ну, пользы, что ли от этого масла поэтому обязательно нужно поменять фильтр фильтр это как раз таки для Очистки этого фильтра существует. Первая фаза нашей программы – это очистка. Zen Prime входит в эту программу. Это капсулы. Что туда входит? Абсолютно мне нравится об этом говорить, потому что обычно, когда начинаешь предлагать людям какие-то пилюли, они сразу со страхом начинают спрашивать, а что туда входит? они Вредно ли это? А можно ли это всем? Хочу сразу сказать, что это можно всем, даже беременным женщинам, но после консультации с врачом. Что туда входит? Молочный чертополох, он применяется для очистки печени, полный спектр ферментов различных растений, эстракт виноградной косточки, корень одуванчика и ягоды можжевельника. Когда я людям об этом говорю, сразу, знаете, такой вдох, типа, ну да, действительно, абсолютно нет ничего плохого в этом составе. Значит, он очищает внутренний мир наш, э, ЖКТ и э, печень, и выводит именно висцеральный жир, и поэтому есть некоторые ограничения при использовании некоторых продуктов в эту фазу. Эта фаза может длиться неделю, если вес, который нужно убрать, не превышает 10 килограмм. Если вес превышает 10 килограмм, я советую использовать 2 недели, и потом только переходить на вторую фазу. Обязательно нужно пить много воды. Капсулу Prime нужно запивать большим количеством воды. И вообще у каждого есть норма. У женщин это где-то примерно 3 литра, у мужчин даже до 5. То есть мы чистим организмы. Вода – это природный антибиотик, самый лучший, который вымывает все шлаки и все, весь мусор из организма, в том числе висцеральный жир. А сразу хочу сказать, что эта программа не для уменьшения веса. Поэтому вес на программе может вообще не уходить а может уйти. То есть, как тело считает программу, никто не знает. Сколько у нас воспалений внутри? Как раз-таки первая фаза направлена на то, чтобы убрать все воспаления. И сейчас расскажу самый большой плюс для лентяев, которые не любят заниматься фитнесом или спортом, которые ленятся. Как раз-таки в первую фазу заниматься физическими упражнениями катастрофически нельзя. Потому что мышечная боль это тоже воспаление. Мышца должна быть максимально расслабленной. И прайм делает свое волшебное дело вымывает э, висцеральный жир и все, всю грязь из организма, а качественный белок, который представлен в нашем волшебном коктейле, э, наполняет мышцы. И если мышцы будут э, в стрессе, а физическая нагрузка это все-таки стресс, и в молочной кислоте мышцы просто не будет не в силах принять э, полноценный белок. И когда мы очистили организм, я поподробнее потом расскажу, буду вам показывать и рассказывать уже на камере. Мы переходим ко второй фазе. Вторая фаза – это, в принципе, набор продуктов, которые заменяются уже на Zen Shape. Сейчас я посмотрю. Так, это третье, прошу прощения, вернусь. То есть это моделирование и коррекция тела. То есть что такое Zen Shape? Zen Shape – это дополнение к пище, которая в своем составе имеет экстракт африканского манго. Что это делает продукт? Он стимулирует прекрасный объем веществ, потерю веса. Это ли не чудо? И плюс это пикалинат хрома, который выравнивает уровень сахара в крови. И нету скачков инсулина, когда мы едим какие-то сладкие вещи или какие-то жирные вещи. Когда мы едим углеводы, особенно простые. Нету скачка инсулина, при котором начинается накопление жира. То есть это такая волшебная таблетка. Еще раз повторю, когда вы будете есть что-то такое ненужное, хотя сразу хочу сказать, что когда вы применяете эту программу, ненужное просто не хочется есть. Это проверено, это здорово, это иногда хочется, иногда ты съел и думал, ну как-то я могу без этого, собственно, уже жить. Вот, например, сахар в кофе. Вы представляете, сколько лишних калорий вы едите? Это совершенно ненужная вещь. Те, кто ест сахар и кладет его в чай и в кофе, попробуйте попить без этих вот ингредиентов сладких. Вот этот напиток будет совершенно другим. То есть неделю будет непривычно, а потом вы привыкнете, и вы уже не сможете с сахаром пить чай и кофе. И хотела забыла сказать, что чай и кофе на первой фазе пить нельзя потому что мы должны убрать воду лишнюю с организма, а кофе и чай – это диуретик, который вводит воду, которую мы пьем. Поподробнее расскажу тоже чуть позже. И третья фаза – это... Поддержание организма в той форме, которую мы привели наш организм. И входит сюда уже аминокислота, которая творит тоже чудеса. Это восстановление мышечной массы, это сжигание жира, активное сжигание жира. И со второй фазы на третьей нужно применять физические упражнения, тогда результат будет намного быстрее и намного лучше. Покажу несколько результатов. Девушка слева... Вы видите, в принципе, и так в форме, и, собственно, в принципе, можно не придраться. Посмотрите, какой внешний вид и кожи, и тела после использования а, программы Zen Body. Это 5 килограмм в минусе и, в общем, минус 20 сантиметров. В принципе, мне кажется, очень хороший результат. То же самое. Да, то есть очень видно, что прямо помолодело тело, прямо подтянулось. И хочу тоже сказать, что нет никакого обвисания кожи. То есть программа идет поэтапно, и... Все функции организма, в том числе кожа, подтягиваются и приходит в безупречный вид. Знаете, такое чувство, что время поворачивается вспять. И просто начинается не старость, а молодость. это супер. Вот еще один результат, где видно действительно было очень много лишнего жира. Даже через майку видно, что тело подтянулось и кожа в том числе. Еще несколько результатов. Вот даже видно на мужском теле, когда было бесформено. в принципе, вроде как и не тучный мужчина, но когда вот 8 кубиков на животе, вот мне кажется, это намного круче. Вот еще мужской пример.